Сегодняшняя наша встреча посвящена тому, что месяц назад нашему пациенту на верхней челюсти были зафиксированы брекеты. Гигиена и так-то не очень простой механизм да, привыкания, но здесь еще появился дополнительный дружок. Даша, улыбнись, да? У нас появился еще такой вот прекрасный дружок в виде 14 брекетов и дуги. Соответственно, мы обучились мануальным навыкам чистки зубов при наличии нового друга конструкции брекетов и дуги. Сегодня наша встреча посвящена контролю гигиены и отработке мануальных навыков. Вы готовы, Дарья? Да. да? процесс контроля, насколько хорошо прочищены зубы у пациента на самом деле мягкий налет который образовался за месяц достаточно хамелеон такой хитренький хамелеон он подстраивается под цвет зуба поэтому чтобы э, с точностью сказать что вот здесь хорошо прочищено, а вот тут то не очень мы воспользуемся просто э, ну, простонародье говорят выявитель налета по научному проекту Аген. Чуть-чуть на правую Контроль будут подлежать зубки не только, на которых зафиксированы уже брекеты, но и зубы, на которых предстоит зафиксировать брекеты. Эта манипуляция нас ждет сегодня. Я наношу плэка-агент на кисточку и распределяю по поверхности каждого зуба, захватывая на верхней челюсти область брекетов. Покрашиваем с обеих сторон. Как работает данный краситель, выявитель налета. Это водорастворимый пищевой гипоаллергенный краситель для выявления налета. Подходит для любой категории населения. Возрастной я имею в виду, будь то взрослые люди или даже маленькие детишки. Соответственно, это водорастворимая краска. Сейчас мы дарим предложим прополоскать сырка водой. Все, что лишнее... Соответственно, от водички растворится и из зубика удалиться. Дарья, не могли бы Вы со мной поменяться? Я у Вас резиночку закрываю, а Вы у меня салфиточку. Mm -hmm. Доброе mm -hmm. Никита Сергеевич, нам для Дарья нужно будет предложить зеркало, mm -hmm. чтобы Дарья сама могла увидеть и оценить. Вот так. улыбаешься, а теперь на теги да. закупаешься. Да. Ну, ну, ну, как бы ты все церковь цертишь? Ну, да. вроде головушка упадает. Я направлю фонарик, и а мы вместе оцениваем. Обратите внимание, значит, где прокрасилась краска на зубике, а стала розовым, значит, примерно в течение недели слой бактерий разрос до такого состояния, что краска моя ярко-фиолетового цвета впиталась частично. А значит, мы на зубике видим розовенькое полосочку, часть зуба, да, черточку, пятнышко. Давайте обратим внимание, где такие места. Ну вот смотрите, вертикальная поверхность брекетов, да? И шеечная область. Чуть-чуть да, на мой бочок дарим. И ротик прикрываем. прикрываем. Ну, в основном это вертикальная поверхность брекетов. А, скажу сразу, у брекета 5 поверхностей. Две вертикальные. Буду демонстрировать сразу и показывать, как мы их очищаем. Вертикальная поверхность брекетов мы очищаем ершиком. Вот эти две вертикальные поверхности мы очищаем ершиком. Дарья, чуть-чуть головушку налево, угу. вертикальные поверхности. И так, соответственно, по всему, по всем зубам. Не забывайте зершик споласкивать под проточной водой в домашних условиях, да? Ну, в наших условиях мы просто показыв, показываем, вам демонстрируем. Это всего лишь оттачивание мануального навыка. А Диаметр у ершиков на самом деле разные. В данном случае я посмотрела на расстояние от дуги до поверхности зуба и выбрала ершик желтого цвета. В каждой фирме цвет ручки ерша говорит о его диаметре. Я думаю, что с этим достаточно просто разобраться. Следующее. У брекета еще есть три поверхности. Перпендикулярная, снизу и сверху. Обычной щеткой, без специального желобка, можно, конечно, справиться и очистить поверхность зубов сверху перпендикулярно и снизу брекета. Но гораздо удобнее будет, если мы будем использовать щеточку, которую специально придумали для того, чтобы пациент с ортодонтическими, прошу прощения, конструкциями мог гораздо проще справляться с налетом. У этой щеточки есть вот такой желобок. Туда помещается брекет. Мы сейчас немного смочим нашу щеточку. Демонстрировать я вам буду это без пасты, чтобы пена, которая образуется во время чистки зубов щеткой с пастой, не мешала нам обучаться. Верно? Mm -hmm. Итак, я повторяю, у брекета еще и еще есть три поверхности. И эти три поверхности мы с вами будем очищать с помощью щетки ортодонтической, с желобком. Как мы должны поступать? Значит, поверхность снизу подставляем под брекет, чтобы. Нижняя часть брекета попала в желобок. И производим 10 движений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Передвигаемся. То есть считаем в уме. Когда чистим зубки, не ленимся и считаем в уме. Ведем устный счет. 10. Я не буду демонстрировать в ну, поверхность за ретрактор, чтобы вам было видно. Вторая поверхность перпендикулярная. То же самое. Поставили желобок и также 10 движений. И, соответственно, у нас остается поверхность сверху. То же самое мы поставили 10 движений. Вот смотрите, Лариса Николаевна очистила без всякой пасты налет, которым Дарья как-то не могла справиться в течение недели. Достаточно хорошая гигиена на зубах, не покрытых брекетами. Ну, незначительное количество мягкого налета мы наблюдаем на центральной и фронтальной группе зубов. Ну, я так э, под, подразумеваю, что Дарья правой рукой начинает чистить зубы. Вот смотрите, я думаю, что это логично и вполне обоснованно. Дарья начинает правой рукой чистить зубы, доходит до центра, ей неудобно, уже руку держит раскрытой, она ее прижимает, разворачивает щетку, и чаще всего мы все начинаем опять с дальних зубов. И дойдя сюда, не задумываемся и пропускаем вот этот блок, так называемый, недочищенных, как правило, трех, двух с половиной, трех с половиной зубов. Так вот, я прошу вас всегда помнить об этом. Если вы правой рукой начинаете чистить левую сторону, будьте добры. С раскрытой рукой дойдите, пожалуйста, до центра, то есть до того места, где вам хочется руку развернуть. Вы дошли до этого места, руку прижали, соответственно, щетку развернули. Будьте добры, начните опять чистить зубки от центра, чтобы вы этот блок не пропускали, блок зубов. И тогда гигиена везде будет одинаково качественная. Благодарю вас.